Здравствуйте, уважаемые подписчики, сегодня мы хотим вам рассказать еще про один наш объект, это квартира в жилом комплексе Booslow Hill. Квартира площадью 75 метров квадратных, где по пожеланиям заказчика реализована система канального кондиционирования. Мы сейчас находимся на балконе, на котором установлен наружный блок системы кондиционирования. Это блок мультисплит системы Daikin 3MXS68, который закрыт декоративной решеткой, предоставленной самим застройщиком. По факту предоставлено место и есть требования по монтажу, которые мы выдержали и вот видно результат. Система кондиционирования реализуется на внутренних блоках канального типа. В квартире две комнаты. Это спальня и зона гостиной. Сейчас мы находимся именно в спальне. Заказчик остановил свой выбор на воздух распределителях Это щелевые решетки типа РЩА. Ну, сейчас пока мы видим незашитые воздуховоды и адаптера под решетки. Схема раздачи классическая. В зоне окна подается охлажденный воздух. С дальней стороны комнаты воздух удаляется помещение гостиной также реализована система канального кондиционирования на базе средненапорного блока fba 35 -го. сейчас мы также видим разводку воздуховодов и подключение к адаптеру для дальнейшей установки щелевой решетки которая будет модульной она будет складываться в одну щель длиной 3,5 метра внутренние блоки расположены в помещениях санузла и гардеробной в санузле стоит средний напорный блок на нем предусмотрен адаптер для доступа к фильтру то есть для легкой его очистки в помещении гардеробной смонтирован внутренний блок низконапорный FDXM которая обслуживает помещение спальни, смежное с этим помещением. В зоне коридора устанавливается рециркуляционная решетка кондиционера, который обслуживает зону гостиной. Это один монообъем, то есть мы видели в зоне окон подачу, будет осуществляться подача охлажденного воздуха, в зоне коридора зона рециркуляции. За удаление воздуха в помещениях гардеробная и санузла отвечают вентиляторы Майка. Сейчас мы видим смонтированный корпус для скрытого монтажа.